Привет Роману Карпухину из Нижнекамского района, село Минкина, Республика Татарстан. Вон памбур. Работает. Сегодня у меня день рождения. Вчера у него праздник был. Грант выиграл. На 5 миллионов. На ведение сельского хозяйства. Скоро но ну, от меня уйдет. Все. Больше работать со мной не будет свое дело открывает вот так вот первую штангу загоняем ориентировочный метраж 18-20 метров пробурили мы 21 метров черный кусочек уходит с камушками вода тут с запахом серого водорода. Роману Карпухину, привет из Татарстана. Ну вот пробурились мы, в итоге 20 метров. Вышло у нас один метр, у нас завалило. Вот 9 где-то два с половиной куба в час.